Всем приветик. На 30 декабря 2021 года, именно этого года, карточка вечера с 18.00 до 24 часов, до 12 часов ночи, целых 6 часов вы будете думать о своем здоровье. Надо обследоваться узи анализа. Вы будете также прислушиваться к своему здоровью, к своему организму, понимать, что именно ваш организм хочет вам сказать. Как именно правильно, не то, что питаться, а вот что именно необходимо вашему организму. Возможно, какие-то витамины нужны. Вы также сможете... Узнать, сдав анализы, также пройти процедуры, которые врач назначит там УЗИ, еще что-либо. И врач посмотрит результаты вместе с вами. И вам сообщит, какие-либо нужны вам витамины именно на данный момент. Именно на данный момент. И назначит, исходя из результатов. Вы обязаны знать о своем состоянии здоровья. Всем пока!